После проработки плечевого отдела я обычно заканчиваю массаж всегда в этом положении, простукиванием колышками токсен. Сначала вот этот колышек он простукивает вот мышцы, которые идут вдоль позвоночника. Вот. Здесь очень важно, чтобы кисть свободно вращалась. То есть здесь мы тоже не принимаем усилия. Мы просто откружиниваем ямку, потому что здесь не надо сильно долбить. То можно переусердствовать. То есть этот массаж мы делаем вообще без усилий. Поэтому очень важен правильный вес ямки. Некоторые клиенты у меня, когда я простукиваю позвоночнику, не напоминают: а как же. Растукивание. Где мои волшебные молоточки? Я ради них сюда пришел. Вот теперь меняем этот молоточек. Второй молоточек с ним надо более осторожно. Если тот мы ставим на мышцы, как встанет, то здесь надо четко нащупывать, чтобы он становился между позвонками. Потому что мы как раз-таки между отростками. И здесь мы уже очень аккуратно бьем. То есть, если там у меня рука ходила свободно, здесь я контролирую, чтобы воздействие было минимальным. Обычно после простукивания этим колышком у людей появляется подвижность позвоночника, гибкость. Особенно те, кто занимаются йогой, какими-то такими практиками, не замечают, что а, кросфит, да, что после простукивания этим молоточком они могут делать то, что они, у них раньше не получалось никаких упражнений, потому что им не хватало гибкости позвоночника. Плюс активизация всех нервных окончаний, всех нервных каналов, которые отходят от позвоночника. Это дает очень такой глубокий, ну, мягкий вибрационный массаж расслабление достаточно глубоких слоев мышц сухожилий плюс активация нервных окончаний ну, не только окончаний не больно ну, в одном месте было да я где-то здесь где-то вот, вот это вот место, да? А, потому что у тебя вот здесь вот тянуло. А вот здесь у нас что? Здесь вроде все ровненько. Есть перепад здесь, да, Здесь как есть перепад. Тоже отдельная тема для разговора. Уже сегодня мы работаем с верхней частью пищевого пояса. вот четко ставим между позвонков и между отростков. В принципе колышек он сам остановится, сначала надо просто позволить колышку найти правильное положение, а потом уже стучать.